Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить томатный соус со сливой на зиму. Наверняка на вашей даче еще красуются спелые помидоры и сочные сливы. Наверняка количество маринованных помидоров в вашем погребе вполне достаточно. Что же еще приготовить из помидоров? И сегодня я расскажу, как приготовить отличный томатный соус со сливой, который отлично гармонирует с макаронными или другими вторыми блюдами мясом для его приготовления нам понадобится 1 килограмм помидоров 500 граммов сливы 125 граммов лука 2 зубчика чеснока горький перец по вкусу 1 чайная ложка соли 50 граммов сахара уксус 9 1 столовая ложка Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что помидоры промываем, делаем надрезы и заливаем кипятком, после чего очищаем от кожицы. Очищенные томаты пропускаем через мясорубку. Сливу хорошо промываем, разрезаем на две половинки, и извлекаем косточку. Лук нарезаем крупными кусочками. Приготовьте чеснок и горький перец по своему вкусу и прокрутите это все вместе со сливой. Соедините томат и прокрученную сливу. Варите полученную смесь всего 2 часа, помешивая желательно деревянной ложкой. К уваренной томатной пасте добавьте соль, сахар, столовый уксус, перемешайте и доведите до кипения. Варите еще 10 минут.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 полным набором калорийности продуктов и их сочетаемости. До новых встреч!